Что он сзади? Он сзади? Не знаю. Главное, чтобы он не обшил. Он сзади? Ну ты конечно молодец. У него одно сердечко осталось. Да? А! Нельзя. А ч так? Почему нельзя? <связь> <связь> Ну все, я раскрыл тебя Это что сейчас делать? <смех> Двойной молоток просто Да. Я... О, Идут. Идут. Я... ЧТО? ЗАЧЕМ Я ПЛАНШЕТ ОТКРЫЛ? БЛИН! он, СОРИ! ЧТО? Я НЕ понимаю, А КАК? Это ты видел? Я знаю, что он будет делать. Давай захожу. Это что такое? Ой. Ой, отходи отходи это ой, ой, ой, ой, ой, я сломал? На. На. Блин, я не смог этого. Два хп у него.